Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопросы подписчика. Подписчик пишет, что он собирается участвовать в торгах для своего клиента по агентскому договору. И вопрос следующий. Какие документы необходимо предоставить? Нужно ли их заверять у нотариуса? И обязательно ли встречаться со своим инвестором? Или все можно сделать удаленно? Давайте по порядку. Вы планируете участвовать в торгах от имени клиента. Пакет документов здесь такой же, как если бы вы сами участвовали, только сами документы будут предоставляться клиентам. О том, какие это документы указываются в сообщении о проведении торгов. Но если мы говорим о физлице, то здесь, как правило, документы это паспорт, ИНН, сама заявка на участие в торгах, в некоторых случаях согласие супруга или супруги, но точный список всегда указывается в сообщении о проведении торгов. Найдите это сообщение и ознакомьтесь со всеми требованиями к документам, к их формату и э, к их количеству. Нужно ли заверять эти документы у нотариуса? Если такое требование прописывается в сообщении о проведении торгов, да, то есть если написано, что документы должны быть нотариально заверенные то мы их нотариально заверяем. Если такой формулировки нет, значит заверять тоже не нужно. Здесь единственное про согласие супруги. Если этот документ значится в списке документов, значит этот документ необходимо заверить именно у нотариуса. И это согласие оформляется на каждый объект, на каждое участие в торгах. И последнее. Нужно ли встречаться с вашим клиентом или все можно сделать дистанционно? Я вам расскажу из опыта нашего инвестиционного центра. У нас огромное количество клиентов в работе, их более 100 одновременно, и мы работаем по всей России. Поэтому мы чисто физически не можем встретиться с каждым клиентом, и поэтому все сделки у нас оформляются удаленно, без личных встреч с клиентом. Ну, здесь дело, наверное, практики опыта. Вот, поэтому если в начале вашего пути вы будете встречаться с вашим клиентом для того, чтобы завоевать его доверие, для того, чтобы показать, что вы действительно профессионал в этой сфере, возможно, вам нужно и встретиться. Все будет зависеть от вашего мастерства продаж и о том, как вы расскажете о себе и об услуге инвестирования. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады вам помочь. Задавайте ваши вопросы или под этим видео, или в специальном разделе на нашем сайте. Всем отличного настроения и удачи на торгах. Всем пока!